По всему миру в период с 11 по 12 октября интернет будет работать нестабильно, а также возможны сбои в работе сети некоторых провайдеров, но это все не страшно пользователям с iOS 12 на борту. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и я его ведущий Артем. Издавна в iOS вшита или встроена функция, о применении на практике которой мало кто задумывался. Когда мне было лет 14 и я держал iPhone в руках как манну небесную, я всегда задавался вопросом, что такое VPN в настройках. Раньше эту штуку необходимо было настраивать вручную, что-то там прописывать, и вообще это все было как-то слишком так себе. Что же такое VPN? Расшифровка из Википедии нам подсказывает, что это virtual private network в переводе виртуальная, приватная либо частная сеть. Настройка позволяет обеспечить одно или несколько соединений сети поверх другой сети, например, интернет. Ну да ладно. Эти все определения нам нужны лишь для того, чтобы расширить наш кругозор. В 2018 году, в 21 веке, простыми словами VPN объясняется как функция или фишка, позволяющая заполучить доступ к информации, которая заблокирована на территории вашей страны. Причем речь может идти не только о каких-либо сайтах, которые попали в, скажем, черный список, но и различных сервисах вроде Spotify, которые просто-напросто недоступны, например, у нас в России. Более того, в условиях подключения к сомнительным Wi-Fi соединениям, которые не обеспечивают защиту ваших данных через сеть, вроде пароли, операции по банковским картам, там и прочей частной информации, VPN идеально справляется со функциями шифрования и защиты. На протяжении полугода, сейчас не шучу и не рекламирую, а рассказываю реальную вещь, я пользуюсь приложением под названием xvpn. Я пользовался и Betternet и Intel VPN и бог знает еще какими, но в отличие от бесплатных аналогов, в приложении минимум рекламы, а также нет назойливых или скрытых объявлений вроде «Ощутите всю мощь XXX сервиса в течение 7 дней», а внизу мелким таким шрифтиком знаешь, написано «взимается плата в много денежных средств». Не круто, согласись. xvpn это приложение не про подписки и корявую работу VPN. Абсолютно прозрачно и чисто. Зашел, включил, попользовался, посмотрел порно без авторизации через вконтакте, вышел, выключил, все. Easy. Если по правде, сервисы и приложения очень клевые, выглядят все максимально по-современному и, что немаловажно, все предельно просто, xvpn подберет для тебя самый лучший регион по скорости и стабильности соединения. Скорость, как и при использовании других сервисов, конечно снижается, однако она значительно лучше, чем у других бесплатных вариантов, которые есть в App Store. Существует ограничение по времени использования, но оно пипец незначительное, 3 часа за одну сессию при условиях, чтобы вы будете пользоваться VPN не более 25-30 минут в день максимум, ибо он нужен в использовании периодически, но не каждый день. По трафику и всему прочему ограничений нет, и это отлично. Приложение доступно на iPhone, iPad и даже Mac и MacBook. Еще раз повторюсь, программа полностью бесплатная и не имеет как таковых ограничений в использовании. На ваше усмотрение можно приобрести платную версию или оформить подписку, если VPN в вашем случае является полноразмерным инструментом для работы. Или учебы, к примеру. Скачивай приложение прямо сейчас по ссылке в описании. Даже если ты им пользоваться не будешь, все равно качай. На черный день, мало ли что произойдет, завтра или уже сегодня. А может уже и прямо сейчас происходит.